доброго времени суток мои дорогие любимые вы на моем канале сегодня у нас тема любимый ты где где ты любовь моя гадание магия и обрядная любовь в процессе этого видео вы получите ответы на свои внутренние вопросы все энергии сохранены видео смотреть до конца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 Амулеты на любовь, которые будут помогать вам притягивать в жизнь именно любовь, именно счастье, именно вашу близкую родную душу. И, конечно же, вы можете мне написать на WhatsApp. Ну и посмотрите, посмотрите, какая сегодня у нас красота. Это... Камень любви. Видите, подвесочка такая. Камень любви. Это у нас подвеска. Видите, какая глубина, какая красота. Чистота любви. Подвеска чистота любви. Вот эти вот все замечательные, прекрасные браслеты, тоже с бусинами дзи. Это натуральный камень на любовь, на гармонизацию отношений, уже существующих отношений. Все это можно использовать. Вот это вот прекрасное, замечательное колье которая будет создавать атмосферу любви. И вы будете светиться, надев эти амулеты на себя и притягивать в свою жизнь. Ну и вот такие вот замечательные, прекрасные браслеты на любовь. Это все натуральные камни. Итак, для начала мы сегодня будем... Смотреть, что же не так с нашей любовью. Пусть нам покажут силы, пусть нам подскажут силы. И что необходимо исправить, добавить, или же все в порядке. Наша любовь рядом. Где ты, любимый мой? Где ты, любовь моя? И работать мы сегодня будем. Я вам приготовила замечательную свою, просто любимую, одну из любимых колод. Пару. Это у нас Дебора Блейк, художник Элизабет Альба. Угу. Посмотрите, какая, посмотрите, какая красота. Да? Необыкновенной силы. Сейчас Таро настраивается на вас. Это у нас повседневное Таро ведьма. Очень любят, многие любят... Мастера любят эту колоду, и я сама люблю, потому что она действительно... Вы сейчас посмотрите, сейчас она настраивается на вас, настраивалась сегодня уже целый день. Я хочу сказать, часто достаточно пишут, что сегодня там убывающая луна, или вчера была там еще какой-то день там связаны еще с чем-то. Значит, сразу хочу сказать, что все энергии сохранены на момент проведения данного обряда и видео. Дальше вы можете смотреть это в любое время, тогда, когда вам нужно, невзирая там, на утро, вечер, состояние луны и так далее. Потому что энергии я сохраняю на момент проведения обряда. И если вы сейчас, дорогие мои, здесь смотрите этот замечательный, прекрасный расклад, значит, именно сама судьба привела вас за руку и дала вам возможность сейчас присутствовать здесь, у меня, в моем магическом кабинете. И, как вы знаете, случайностей не бывает. Так что садитесь поудобнее, и мы начинаем работать. У нас сейчас будет три карты. Настраиваются карты на вас, вы настраиваетесь на карты. Говорим, Арина, помоги. Арина, помоги ⁇ это необходимое кодовое э, слово, словосочетание, которое дает возможность нам с вами взаимодействовать на уровнях энергии. И, пожалуйста, помните, конечно же, помните об энергообмене. Потому что э, все, что вы получаете, это мой дар вам. Это в качестве благотворения. Я благотворю. Ну и, безусловно, у кого-то есть возможность прийти ко мне на личный прием. У кого-то нет такой возможности прийти ко мне на личный прием. Я принимаю в Москве, я принимаю дистанционно. Очень много из Америки, из Канады, из Австралии, из Казахстана, откуда только нету, из Англии людей, из России, безусловно. То есть всегда можно прийти на дистанционный прием и это стоит, безусловно, денег. Ну, а вот эти все материалы – это в качестве дара. Поэтому, Арина, помоги. Работаем. Три карты. Выбираем три карты. Любимый, ты где? Где ты, любовь моя? Что у нас так и что у нас не так? Уважаемая Таро, помоги, расскажи, объясни. Первая карта. Вторая карта. Угу. Ох, какие красивые, сильные, мощные карты. Третья карта есть. Кладём. Возможно, они нам понадобятся. Итак, тот, кто загадал первую карту. Еще раз повторю, смотрите, повторюсь, смотрите до конца, потому что вы в любом а, из а, вот этих вот, из любой из этих трёх позиций обязательно найдете для себя что-то интересное, что-то нужно. Итак, первая карта. Ох, какая красивая карта! Ну, взгляните на нее. Посмотрите, я очень хочу, чтобы вы научились понимать саму суть карты, что на ней написано, что на ней нарисовано. Посмотреть ее глубину, посмотреть ее со всех, со всех, со всех сторон. Угу. Посмотрите, какая она красивая. Посмотрите, это король мечей. Посмотрите, войдите в это состояние, да? Угу. Посмотрите, кот сидит. Какого цвета кот? Белый, да? Посмотрите, какой король. И что он сейчас хочет вам сказать? Угу. Посмотрите на него, король. Просто какая-нибудь карта выпала, а именно король выпал. Угу. Сейчас я вам расскажу. Карта. Чудесная карта. Король открыл книгу. Рядом сидит кот, намывает гостей. Приходи ко мне за советами разума, а не сердца. Иногда, чтобы быть мудрым, нужны холодная голова и большой опыт. Король мечей ⁇ это хороший заказчик. Он весь состоит из логики и трезвого расчета. Его привлекают идеи но не интересует фантазии. Если вам нужен голос мудрости, ищите короля мечей. Но если вы хотите сочувствия, лучше отправляйтесь к королю кубков или, ну, еще к какому-нибудь королю. Король мечей поможет в тех случаях, когда нужен практический совет или ясная голова. Просто не рассчитывайте на сострадание, ему нужны только факты. Если король мечей появляется в раскладе, как и все короли, да, это указывает на сильного мужчину, который находится где-то совсем рядом который уравновешен и не связан с вами эмоционально. Это может быть начальник, это может быть преподаватель, который хорошо обучает. И король мечей – это ваша поддержка. И король мечей – это сила, мудрость, разум. Король мечей хочет вам напомнить, что необходимо сохранить хладнокровие. Прекрасная, замечательная карта. Я поздравляю всех, кто выбрал первую карту. И да будет так. Принимая, благодарю. Нам нужен король мечей. Здорово для тех, кто выбрал вторую карту. Ух, какая карта! Ух, какая мощная! Посмотрите, как с нами взаимодействуют карты. Первый старший аркан, маг! Ух, какая сильная, мощная карта! Посмотрите на нее! Вглядитесь в нее! Смотрите! Сейчас происходит настоящая магия. И сейчас мы включаемся в этот поток. И эти замечательные, прекрасные волшебные карты Таро с нами работают. Угу. Магия, она внутри тебя. У тебя есть все, чтобы достичь своей цели. Все, дорогая или дорогой мой зритель, на алтаре четыре серебряных предмета. Колдовской нож, жезл, кубок, кубок и пентакль. И каждый окружен золотой аурой. Возле них сидит черная кошка. Вот она гордое и исполненное достоинства, словно басты. Ей известно все, как собственно и всем кошкам. У алтаря стоит человек. Его темные волосы не спадают на плечи, голова увенчана серебряным обручем. Смотрите, какая красота, да? На маге дорогое одеяние, украшенное изящными орнаментами. Золотой свет окутывает мага, и он становится ярче у головы и у сердца. Человек поднимает руки, и вокруг кистей закручиваются настоящие вихри энергии, энергии любви и созидания. Маг символизирует нашу способность поддерживать гармонию всех инструментов, всех стихий, всех мастей. Да? Маг прекрасный помощник. И данная карта, конечно же, говорит, что к вам придет необычный мужчина. К вам придет мужчина, посланный самой судьбой. И сейчас мы будем с этим работать. Ух, как здорово! Ух, как мощно! И принимаем, благодарим. Третья карта. Ух, здорово! Супер! Для тех, кто выбрал третью карту, тоже стратегический такой аркан. Нулевая карта. Шут он называется. Или в здесь вот «Дурак». Раньше, если мы говорим о слово ду, это дуальность, да, двойной ра это свет. Двойной свет. Это карта. Начинание ⁇ это карта свободы, это карта легкости, это карта принятия, это карта освобождения. Посмотрите на нее, какая она мощная, ух, прям энергии, идут сильные мурашки по телу. И корабль, и море, и птицы, и птицы непростые, и птицы защиты, и птицы силы власти и любви. Вот она, парность, и корабль ⁇ это новое начинание. И посмотрите, и вперед. Скидываем с себя оковы, скидываем в себя неверие, превращаемся в шута. Прими неизвестное. Иногда просто нужно поверить и сделать первый шаг. Какие сильные мощные энергии, какие сильные, мощные карты. Темноволосая ведьма в черной шляпе и мантии. Готова тебе помочь, готова спрыгнуть с утеса и отправиться в полет, в неизведанное. Она радостно вскинула руки, закрыла глаза и что-то кричит Вперед, вперед, вперед. Смотрите, какая красота. А посмотрите, здесь вот. Вот здесь вот. Вот. Смотрите, кто это? Черно-белый кот. Одной лапой вцепился в ее мантию, которая прикрывает глаза. И кот знает, что путь в неизведанное опасен, но он пойдет за своей спутницей куда угодно. Почему она отправляется в полет неизвестно куда? Да, потому что иногда вы оказываетесь в точке, где нет других вариантов, кроме как закрыть глаза и прыгнуть. И жизнь поставляется без каких бы то ни было гарантий. Поэтому время от времени приходится совершать вот этот вот большой прыжок в надежде на большую награду. Прыжок веры. Аркан дурак, который появляется здесь у нас в раскладе, это вовсе не означает, что вы глупые или смешны, совсем нет. Это говорит о том, что вы какое-то время сомневаетесь, колеблетесь, не можете принять решение, боитесь сделать выбор и взять ответственность на себя, который исполнит, изменит вашу жизнь навсегда. Ну, впрочем, дурак может быть связан и с менее глобальными решениями, которые, тем не менее, способны встряхнуть устоявшийся порядок вещей. Дурак напоминает, что вскоре нужно будет перестать рассматривать возможные варианты, прислушаться к собственным ощущениям и просто сделать это. Довериться мирозданию и довериться себе. Прекрасные, замечательные, связанные между собой. Карты всегда это целая история. И, и всегда они нам что-то подсказывают. И вот этот маг, который приведет мужчину через состояние, вот это состояние обновления, принятия ответственности и новые струи, новой жизни, нового открытия на новой ступени. Мы сейчас усилим и приготовьте, пожалуйста, сейчас. Можете нажать на паузу. Приготовьте сейчас листочек. Листочек и стаканчик воды. Приготовьте листочек. Напишите на листочке свое имя. Можете остановить. На листочке напишите свое имя. На листочек. Я кладу сейчас на карту МАК. Вы кладете на листочек кладете водичку. Зажигаете свечку. Ну, если у кого-то нет свечки, ничего страшного. Я сделаю это за вас. Водичка. Листочек с вашим именем под стаканом с водой. Свечечку я зажигаю. Так, садитесь поудобнее, угу. ну, силы, работаем. Ладошки вот так открывайте и кладите перед собой, ножки не скрещиваем. Мир проснулся, потянулся, любви навстречу обернулся я. Прекрасно, как заря. Мой любимый, могуч, как земля. Вместе нам жить в любви, Ни горе, не зная, ни туч, Дорожкой лунной заклинаю, Что свершилось миру вещаю. Восстановилась, всколыхнулась, Яркой зарей обернулась, не обратить в пять любви вовеки пылать. Заговариваю воду на любовь по Божьей воле. Без стыда и тяжкой доли, без скандалов и измен я отрину этот тлен. Пусть в любви не будет фальши. Боже, что мне делать дальше? Напои меня водицей, дай любви в ней раствориться. Прогони с души тревогу, укажи к любви дорогу. И в любовь благословляю. И да будет так, и так будет. Печать мастера. Здорово. Так, молодцы, хорошо. Теперь, что можно сделать этот обряд также для кого-то, за кого-то. Тогда мы пишем про любовь, слушаем, смотрим вот эту бумажечку, которую вы здесь написали и положили с вашим именем. Нужно будет сжечь и пепел выкинуть в окно. Вот этой водичкой нужно, смотрите, умыться. То есть берете водичку, чуть-чуть наливаете в ручку, умываетесь лицо, омываете. И часть э, здесь груди, где находится у нас душа. Вот всю вот эту вот часть вы омываетесь и часть воды выпиваете. И еще последнюю часть вы уже перед сном, когда будете принимать процедуры, да, вечерние, помоетесь, разбавите в, степлой, в емкости с теплой водичкой, в кастрюле или в ведре, и себя окатить с ног до головы, прям с макушечки. Это называется омовение водой. Угу. Этот обряд можно делать раз в неделю. Ну и, конечно же, конечно же, пожалуйста, вот эти вот предметы силы, магические, волшебные браслеты, кулоны и вот этот вот замечательный, прекрасный, видите на любовь сделанные ожерелье а сделанные готово и силы которые в них сделаны с вами работать ну что дорогие мои идем дальше в добрый час подписывайтесь на мой канал кликайте на колокольчик чтобы оставаться в курсах в курсе новых видео и вперед и с вами я Арина Михайловна ласка. Принимаю, благодарю! Свечка догорит до конца, если кто-то зажег. Ну и о карочке то, что останется, можно спрятать, закопать в землю. Вперед!